Так, здравствуйте, будем сейчас разбираться со звуком. Здравствуйте всем, кто есть. Сегодня у нас интересная тема. Потихонечку можете писать ваши вопросы. мне еще важный вопрос интересует, есть ли новички. Пожалуйста, напишите мне, есть ли новички. Сейчас только рассказывала для новичков, лекция была просто замечательная, народу было много сегодня, отлично. В офисе я имею в виду. Ну, Кто-то вот третий раз, молодец. Если вы уже третий раз, то озвучьте, какие у вас непонимания именно по фуревитам То есть, возможно, есть вопросы по применению. вот Кто-то первый пишет раз, отлично. Возможно, по применению, а возможно, по механизму действия, может быть, я что-то вам еще смогу пояснить. Поэтому вы в тексте в текстовом варианте напишите ваши вопросики. Вот, и мы будем потих, потихонечку разбираться. Значит, давайте сегодня так мы построим нашу встречу. Ну, в принципе, как всегда, да, будем разговаривать о фуревитах сначала, да, вот. Отлично, есть новички. Я прям рада, когда есть новички, которые хотят разобраться. Потому что без понимания как бы, вопросов, да, даже болезни вопросов, сложно пользоваться именно более грамотно, что ли, более качественно и так далее. С большими и с хорошими результатами. Вот. Но сегодня я хотела бы вам по... Теме нашей чуть-чуть разнообразить, уже был вебинар непосредственно по нервной ткани, немножечко, может быть, это скучновато и теоретично получается для вас, но я думаю, что будет очень интересно, из этой же темы я приготовила о сне, вот, и мы чуть-чуть попозже поговорим на эту тему, значит, кто пришел в компанию пользоваться флоревитами, очень важно, чтобы вы понимали, что отношение к болезни не только, когда мы пользуемся флоревитами, но и когда пользуемся любыми восстановительными процессами, будь то бытовые, будь то чисто только через питание кто-то двигается идет, не зная еще флоревитов. Всегда нужно понимать, что болезнь это не просто диагноз, который нам поставили доктора, Мои э, разумные коллеги, да, и нужно понимать, что когда уже сформировались какие-то явные симптомы, которые вас тревожат, и доктор уже на основании этих симптомов и каких-то изменений в анализах смог поставить диагноз, то само заболевание формировалось какое-то время, и оно может быть даже достаточно длительным. То есть это уже зависит от компенсаторных возможностей нашего организма. Этот период может быть десятилетия, может быть он там короче как-то. По-разному бывает. Бывает, недавно как бы диагноз поставили, человек прям прекрасно-прекрасно жил, а там уже серьезные какие-то поломки возникают. То есть это зависит от компенсаторных возможностей, где важными системами являются это иммунная, конечно же, система, нейроэндокринная система, сердечно-сосудистая, вот то, что я перечислила, это касается как бы всех тканей, всех органов, да? И, конечно же, очень важная система желудочно-кишечный тракт. По сути, никакой орган нам не дан нашим творцом просто так, на халяву, и чтобы он существовал сам по себе и нигде не участвовал. Все настолько сложно устроено и взаимодействует друг с другом, что даже до конца наука это не изучен человеческий организм, до конца не изучен. И не забывайте вот по нашему прошлому вебинару, что э, просто говорить о заболеваниях даже, вот на этом слайде вы видите, что сбой механизмов взаимодействия клеток, органов и тканей, да? но здесь не указано. Ну, вот эти управленческие процессы, они зависят не только от биохимических структур нашего тела, это еще влияние огромное оказывает и наша душа, куда входит наш интеллект, наш разум, наш волевой момент. Да? Ну и также духовная составляющая. Вообще все формируется в духовном мире вперед. Если нет еще такого понимания как бы процесса, да, возникновения заболевания, то я думаю, что вы на этапе каком-то определенном и в впереди, и все у вас получится, и вы услышите, и поймете, и примете это все. Ну, все по-разному. Но не зацикливайтесь только на каких-то механических оказания помощи, там, кто-то клизма, кто-то механические медофизиопроцедуры, там, санаторно-курортное лечение, достаточно много, значит, любые лекарственные препараты, там, то, что мы внутрь применяем, наши флоревиты замечательнейшие, и так далее. То есть не зацикливайтесь, важно начать меняться причем меняться самому в нашем сложном мире и это очень важный мой аспект и на разных этапах он важен это вот не очень коротко, но о болезни. Вот. Поэтому флоревиты способствуют восстановлению. Наши помощники в любых ситуациях и в очень трудных ситуациях по состоянию здоровья, они также огромные наши помощники, поскольку они способствуют регенерации ткани. Это их основное действие – регенерация ткани. Но не только это действие. На биологическом если мы рассматриваем флуоревиты, то они оказывают восстановление в плане правильности деления клеток, это по срокам, допустим, да, в правильности восстанавливают взаимодействие между клетками, процессы адгезионные, да, вот когда клетка узнает рядом живущую, правильно узнает и так далее. Процессы двигательные между клетками, вот эти процессы все идут на восстановление. И поскольку это на молекулярном уровне, то это не определяется, мы уже по факту видим состояние болезни. Да? Наши ученые, которые сделали это великолепное открытие, это Игорь Александрович Емсков и Виктория, он химик, и Виктория Петровна Емскова, они профессора, на сегодняшний день действующие, работают в лабораториях двух институтов в Москве. Один институт биологии имени Кольцова, где возглавляет лабораторию Виктория Петровна. Второй институт элемента органической химии, где возглавляет лабораторию Игорь Александрович Емсков. Они заведуют командой около 20 человек, молодых специалистов, которые продолжают нынешние вот вернее открытие их продолжают исследования и сейчас развивается развитие идет в том направлении что создаются новые флоревиты значит создание создатели компании нашей по продвижению продукта это игорь александрович ой, георгий константинович ростовский и любовь ивана хомченко они вот самое главное, которое на сегодняшний день способствует тому, что продукт развивается, развивается очень быстро на мировом уровне уже, и это уникально изначально от того, что сами препараты они не имеют аналогов в мире по своему механизму действия, по конечному результату и так далее. Значит, что же такое феривиты? Это жидкость, которая регулирует любые процессы в нашем организме, из которых, которые я уже перечислила, доказано нашими учеными, что в сверхмалых дозах они оказывают помощь. И вот дозы здесь указаны какие, они подобраны опытным путем. Действие есть, действие прекрасное и так далее. Но это зависит, опять же, от того нашего состояния, в котором мы начали принимать флоревиты. То есть, если рассмотреть, одна группа людей начала принимать флоревиты, о чем мы все мечтаем, с профилактической точки зрения, когда организм еще в хорошем состоянии. Человек уже либо предполагает по наследственной какой-то линии, либо там, знает и так далее, что то-то, то-то может быть. Либо просто он идет по вот, принципу нашему по нашему подходу по обмену веществ, вот он идет по этим основным органам, либо перечисленным мною системам и проводит профилактику. Это один разговор. Но если основная масса сейчас уже к флоревитам подходит ну, большая часть, когда уже ну, либо какая-то конечная стадия в состоянии, либо когда врачи отказались, либо что-то такое серьезное, неизлечимое да, на телесном плане, опять же я говорю, да, когда врачи там, отказываются или еще что-то. Вот, когда в такой стадии, то, конечно, очень сложно, ну, по крайней мере, говорить о сроках приема. Это всегда интересует людей всех. Сколько времени нужно принимать, чтобы получить результат. Очень много у меня таких писем, на которые я стараюсь тоже отвечать, но ну, невозможен такой ответ. Потому что вот в первом случае, когда мы начинаем принимать относительно в порядке организм, то нужно месяца два, как говорит Михаил Сергеевич Краснов, для регенерации ткани, для восстановления функций ткани. Месяца два. А если уже патология, которая явно проявлена, то, конечно же, сроки увеличиваются, насколько это зависит индивидуально от каждого организма. Понимаете, да? И насколько человек захотел меняться, и на, насколько он остается в тех же страхах по своей болезни и так далее. Понимаете, то есть здесь опять же такой приличный глубок этих причин насколько долго нужно пользоваться конечно кому-то может быть всегда но только курсы вот этого приема, они будут постепенно реже и реже. Я имею в виду, если на год рассмотреть, да? то есть если сначала, может быть, первый год относительно постоянно какой-то Виаргон, то, может быть, далее это будет, может быть, уже два раза в год, там месяца по два, по три, а потом, может быть, это все будет реже и реже. Но это, я говорю, примерно, примерно, у каждого все свое. Значит, флоревиты, я уже сказала, что они восстанавливают, проводят регенеративно. То что, то, что они делают, я уже, в принципе, проговорила. В итоге идет восстановление по вот этим основным системам. То, что это биологические молекулы, которые несут основную информацию о здоровье, о нормальной ткани, это тоже вы уже, я думаю, все знаете. И я повторяюсь, это очередной раз для наших новичков. На прям вот совсем-совсем механизме действия я не буду останавливаться прям на тонкостях, чтобы успеть еще и на вопросы ответить, но также напомню вам группы фловивитов, чтобы тоже они у вас постепенно как бы нарабатывались. Да? Вот пять групп флуоревитов по происхождению, в зависимости из какой ткани флуоревиты приготовлены. Вы их тоже уже постепенно-постепенно будете знать наизусть, и вам это важно в вашей работе, в оказании помощи людям, другим, я имею в виду, самим ориентироваться хорошо, и чтобы речь была такая у вас грамотная продвинутая что вы пользователь хороший и вы уже это все знаете то есть здесь просто прибегите глазами очередной раз потому что память у нас это и зрительная и слуховая и когда мы пишем все это улучшает наше запоминание значит здесь может быть, у кого-то возникает такой вопрос, что вот есть микофлоревиты, например, из мухомора приготовленные, либо там вот из морозника 25 фитофлоревит, они обладают и некоторыми побочными вещами, а мухомор так и токсичными. Здесь готовится, берется та часть растений либо гриба. И готовится в лабораторных условиях так, что все эти ядовитые свойства растений или гриба, какие-то побочные действия, это все отсутствует. Это тоже, опять же, преимущество наших веществ у ревитов, что мы не можем навредить. Для меня, как для врача, так это вообще Просто замечательное свойство флоревитов, что мы не можем навредить. И те ситуации, которые возникают во время применения флуоревитов в виде обострений, их вызывают не флоревиты, а наш организм очень умный, выводит нас на тот уровень очищения, который ну, как бы неизбежен. И чтобы его более плавно и гладко как бы, пережить, здесь нужно вот, творчески подходить к своему организму. Себя вы знаете гораздо лучше, чем любой доктор. Доктор в любой ситуации, он помощник. Вот. И я в том числе. Поэтому, когда вопросы вы задаете, то очень важно, чтобы вы сказали, ну, какие симптомы есть, там были, что принимали, и что на сегодняшний день вас беспокоит. Так, в сегодняшней загрузке у меня нет этой программы очистки, но я вам ее напомню, вы все равно... Ее уже знаете, и она есть вот в наших рекомендациях по применению продукции. Очень рекомендую, кто любит текстовый вариант, эту книжечку держать под руками, она как наша настольная. Потому что в самом начале там прекрасное данное описание, и в частности вот этой схемы, с чего начать. Это программа самоочищения организма. Иногда слышу возражения, зачем мне очищение я давно применяю БАДы, чистку уже провел разными системами. Замечательно, прекрасно. Но поскольку механизм действия наших фуревитов идет на, направлен, вернее, на восстановление и работу в межклеточном, восстановление идет по структуре воды как по матрице, восстановительный процесс для прохождения информационного сигнала, то такого механизма действия нет в тех БАДах и так далее, и так далее. Потому что уникальность как раз и в этом, я с этого начала сегодняшний вебинар очередной раз, что продукт, который мы имеем, он единственный в мире нет других никаких компаний, где такое же идет действие. Причем не забывайте, что только в нашей компании есть само вещество. Вот разведение, я вам показывала слайд, жидкость в разведении в сверхмалых дозах. Да, вот этот слайд, это водные растворы, смотрите, пептидно-белковых комплексов в сверхмалых дозах. Так вот в этих растворах эти комплексы есть. Мы в этом плане единственные. То есть если есть какие-то, вдруг у вас информационные потоки, где говорят, что мы такие же у нас лучше, ничего подобного даже в ушки свои не заводите. Это неправильно, потому что то, что продвигаем мы продукт ямсковых, мы единственная компания. И это здорово. Значит, еще раз, начинаем с чего? Значит, здесь мы учитываем программу обмена веществ, такого нормального плана, обмен веществ в нашем организме в норме. Вот мы скушали какой-то продукт, да? мы приняли питательные вещества, если они там есть в этом продукте, который мы скушали, и он отработан разными системами нашего организма с помощью ферментных систем с помощью там, соков наших и так далее все это переварилось, будем так говорить что-то усвоилось то что необходимо а что-то выходит точно так же и в клетки питательные вещества приняты обмен веществ произошел и то что не нужно это в норме то должно выйти и в норме должно выйти из организма но когда происходит разбалансировка какая-то в, в организме человека, то эти а, ненужные вещества, будем говорить, токсины, эндотоксины, они начинают накапливаться. По принципу, где тонко, там рвется. Что это значит? Это то, та ткань или тот орган, который изначально, может быть, это тробы даже, когда ребеночек еще находится у мамы в очреве, вот уже, может быть, какая-то поломка произошла. Я помню, как нам на поданатомии прям буквально рассказывала, показывал профессор, ну, показывал в смысле, что женщина во время беременности, допустим, там определенный срок, когда формируется вот, там, листок или уже как конкретно какой-то орган у ребеночка, да. Она идет и вот нечаянно подскользнулась и упала. И в этот момент как раз идет формирование. И это падение вроде бы ничего особенного там не повлекло для самой мамы. Но там мог быть какой-то момент, который бы повлиял на уже функцию существования этого конкретного органа или ткани в дальнейшем, когда ребеночек родился и живет. То есть, ну, конечно же, это проявиться может и не сразу, но этот принцип, где тонко там рвется в этом местечке, где оно хотя бы как-то слабее, чем должно быть там и будут накапливаться эти токсины. так мало-помалу, какое-то время прошло, может быть, там десятки какие-то лет. Сначала компенсируется орган, компенсирован орган, а потом начинает вот это вот накопление токсинов идти в этом органе, и формируется заболевание. Ну это на физическом таком плане, опять же, я говорю, не касаясь других. Потому что все другие факторы очень важны. И, в принципе, на сегодняшний день уже несколько иной подход, что все заболевания формируются в духовном мире сначала, изначально. И если с этим не заниматься и об этом не, даже не размышлять, то, конечно, минус приличный получается. В большом количестве процентов формирование болезни идет там. Вот. Поэтому оздоровление ткани, я говорила, что оно помогает даже мыслительному процессу меняться и воспринимать себя как человека и окружающий мир несколько иначе. То есть У флоревитов большая функция, большая задача. Ну, это на молекулярном уровне в том числе происходит в нашем организме. Это изумительно просто. Так вот, значит, вернемся к обмену веществ, когда накапливаются токсины эндо, да, вот из таких вот моментов, да, либо дополняются экзотоксины в результате каких-то перенесенных заболеваний, простудных даже, да, и так далее, и какой-то орган не срабатывает, а там продолжают накапливаться эти токсины, то формируется вот это заболевание. И точно так же мы должны относиться вот к начальному этапу. Какие органы нам нужно как бы приподнять в свои функции для того, чтобы вот этот процесс он естественный, да, и по обмену веществом каждый день, каждую минуту существует, чтобы вдруг, если возникнет обострение, оно протекало более мягко. Вот, обострение, еще раз говорить не устаю, флуоревиты сами не вызывают. Они функционировали их без побочных действий, без противопоказаний и так далее. И так далее. Но процессы обострения возникают вот как раз в связи с накопленными этими токсинами, в связи с, со сбойными ситуациями в регуляторных процессах. И если возникает этот процесс обострение то нужно уже призадуматься на некоторое время 1 2 3 дня может быть у кого-то 5 дней сделать приостановку в приеме флоревитов но если у вас обострение идет со стороны желудка то конечно же надо оставить первый в любом разе до да, который работает по восстановлению функции желудка и наоборот чаще принимать чем вы принимали допустим 3-4 раза в день если, допустим, идет обострение, и, может быть, она ну, первичная будет, никогда не было каких-то болей, теплилось-теплилось, да, там, со стороны поджелудочной железы, что то, может быть, вы все приостановите на вот эти 1, 2, 3 дня, там, или 5, а виаргон под... поджелудочной железы 8, наоборот, по 1-2 капли будете принимать раз 5-6 в день. Понимаете, да, принцип какой? Либо вы на все сделаете остановку и любыми способами снижаете этот процесс обострения. Значит, важно к как бы грамотно относиться. Я иногда отвечаю в письмах, ну, по тексту, может быть, тоже не всегда понятно, то есть здесь проговорю. То есть вот особенно я очень люблю Яргун первый, потому что он как диагностически нам показывать, где проблемы вот уже на поверхности лежат. Даже еще если не было симптомов и по обследованию все спокойно. То есть еще сегодня все спокойно, но... Впереди ожидайте какую-то бурю. Так вот, уже даже на первом. Либо вы начали эту всю программу вот по восстановлению обмена веществ, значит, туда входит, что первый виаргон 21, виаргон 5 печени, как э, главный орган по дезинтоксикации организма, виаргон 6 почек по выведению токсинов, виаргон обязательно 15 кишечника по выведению токсинов. Конечно же, особенно если курящий или человек знает, что у него были проблемы с легкими, там бронхиты какие-то он переносил, конечно, девятый это тоже выделительный орган да, легкие. И восьмой для более качественного функционирования, это поджелудочной железы виаргон кишечника. Здесь же обязательно мы добавляем Виаргон 3-й тимусы. Потому что, вот я сейчас могу ошибиться, в лекции, по-моему, сейчас я с вами еще не говорила, а в предыдущей лекции, что какое бы заболевание не имели люди, неважно, всегда есть нарушение иммунитета. То есть, если есть проявленное любое заболевание, есть нарушение иммунитета. То есть есть вот сбой со стороны иммунного статуса. Поэтому третий Виаргон тоже ставим в самом начале. Это Виаргон тинуса. Вот это минимальная начальная программа. Я думаю, что э, вам как бы понятно. С другой стороны, возникают опять же вопросы, вот все сразу что ли? Ну конечно, если есть возможность, то все сразу. Если возможности такой нет, то ну, я имею в ввиду по вашим времени, там финансам, это уже вы сами решаете, то вы можете чуть-чуть э, развести эту программу по количеству виаргонов. Почему комплексно мы подходим? Был такой у нас, по-моему, вебинар, да, комплексный подход. Потому что мы тогда охватываем большее количество тканей, через которые мы помогаем потом впредь, после программы очистки, основному процессу. То есть вот в программе очистки месяц-два хотя бы принимайте. Конечно, в это время вы сразу можете включить, ну допустим, если гипертоник, сразу включить 10 17-й в акваформуле. Если заболевание щитовидной железы, вы также можете сразу включить 12-й, лишь бы хватило я говорю, вашего времени и финансов. Вот. И же, а самое главное, перфейтер, зачем вот это все, это ваше желание. Потому что, конечно, это нужно же настроить себя на прием вот этих всех пиар Как-то систематизированно подходить хотя бы раза три в день принимать. Даже если вы работаете, что-то взяли в акваформуле, что-то вы можете вечером два раза принять, когда пришли с работы. То есть здесь вы, может, не так ритмично будете принимать эти три раза, да, утром, вечером и в обед, но важнее частый прием – чем вы разделите, допустим, эту норму дневную 15 капель, утром 7 капель и вечером 7 капель. Вот это менее будет эффективно. То есть важнее частота приема для восстановления ткани, чем количество. Понимаете меня, да? Поэтому я иногда вам говорю, может по одной-две капли, но 5, а то и 8 раз в день во время, время какого-то интервала приступа. Вы почти что выйдете на эти же 15 капель, может быть, 20 придется принять. Вы не переборщите, можно и целый флагон сразу принять, у вас ничего не произойдет. Произойдет вот эта разовая реакция ответная, и все. Но ничего страшного не будет. Вот важность частоты приема, потому что мы применяем флоревиты. Самый главный механизм – это подача сигнала о норме по функциональному состоянию конкретной ткани. Итак, значит, мы с вами определились, что важно с чего начать. Орган, который или ткань, которая в настоящий момент у вас в большой проблеме, вы можете также это сразу начинать. Некоторые есть по отзывам, вот я слышу, они не применяют вот эту начальную программу очистки по своим каким-то определенным убеждениям, воля ваша, а начинают идти по системно, вот допустим, по тем органам, которые в проблеме. Ну, например, сахарный диабет, да, человек начинает применять, допустим, 10-17 ну, допустим, 15-й кишечник, 8 поджелудочная железа, ну, вот, типа того, и все, да, как вариант, это я как пример говорю, и все, и вот и пьет, и принимает, а результат, говорит, никакой, сахар как был, так и есть, там, 7 или 9, ну, потому что… Почки надо в этой ситуации обязательно, нервную ткань поправлять надо обязательно, а вот эту программу очистки тоже надо провести. То есть даже если вы видите, что у вас функционально не нарушен, допустим, кишечник, нет запоров, ежедневный стол, у нас основной показатель, это люди на это обращают внимание, что регулярный ежедневный стол. А что там творится в кишечнике? Что ли, каждый обследовался? Нет, тонкий кишечник очень сложно продиагностировать. И нарушения в толстом кишечнике посмотреть на дисбактериоз тоже кто-то прям сильно смотрел. Конечно, нет, а виаргон у нас 15 способствует и восстановлению флоры нормальной. Вот дисбактериозы уходят. Это же здорово, поэтому функциональное состояние кишечника, даже если нет жалоб, пожалуйста применяйте или допустим вы просто например не знаете что если есть у человека какие-то аллергические проявления то дисбактериоз это как здравствуйте то есть 15 обязательно нужен и как раз вот и так и включили очень мудро в эту программу вот эти вот виаргоны которые важны и я говорю, может быть, жалоб даже нет со стороны кишечника, и может быть не, не два месяца пропить нужно, 15 да, и полгода не повредит. Ну, это как вариант, я говорю, понимаете? Потому что очень важный орган кишечник, и наличие каловых камней может быть без то есть это, считайте, какой-то участок кишечника тонкого или толстого, не функционирующий при наличии этих камней. Но э, нарушение со стороны ткани в этом месте будет формироваться. Поэтому э, очень полезна эта программа, с которой важно начинать. Но я говорю, что можно и параллельно идти с теми виаргонами, которые по какому-то основному вашему заболеванию. Так, теперь давайте мы все-таки перейдем к нашей сегодняшней теме. Тема, я думаю, будет вам интересно О сне, ну, не помню, чтобы кто-то говорил, я-то точно ни разу эту тему не поднимала. А что-то как-то чуть не вот а, из нервной ткани вот этот раздел захотелось вам рассказать. Значит, Мы по сну больше всего рекомендовали Виаргон-29, но в связке, конечно же, идет Виаргон-2. Его можно капать и в нос, и внутрь в акваформуле 2.22 для восстановления проводимости нервного импульса. Да? И, конечно же, не помешают виаргона 10-17 для восстановления сердечно-сосудистой нашей системы на фоне Виаргона 1-22. Первого. Вот как бы будет главенствующий здесь 29-й и серотониновое колье. Так походу, может быть, я вам еще что-то порекомендую, как я обычно выписываю. Но, да, вот основные это вот эти, вот эти будут виаргоны. Значит, что, -то, что же давайте рассмотрим физиологию сна. Во сне, не забывайте, пожалуйста, уменьшаются обменные процессы нашего организма. И самое интересное, что во сне идут процессы самоочищения организма. И в кишечнике в том числе. Поэтому кушать на ночь очень не полезно. Желудочно-кишечный тракт будет переваривать пищу. То, что он делает и днем. А важно, чтобы там было посвободнее от пищи, а вот эти шли процессы самоочищения. Ну, в кишечнике, но не только в кишечнике идут процессы самоочищения. А сами процессы идут более направленные, анаболически они называются, на выведение. Вот. Не на создание каких-то там функциональных возможностей и ментативных э, систем выбрать да, чтобы переваривание вот, в частности пищи шло и так далее любых э, тканей берем а именно на освобо... э, затухание этих процессов а на этом фоне идет процесс очистки в норме сон происходит циклически это понятно э, примерно каждые 24 часа эти циклы называются циркадными ритмами. И если нарушен процесс засыпания, то биоритмы сбиты. Это факт. Вот. И 29-й как раз при отсутствии у нас сейчас виаргона эпифизы, которые очень важны как в этом плане восстановления биоритмов, мы используем все равно виаргон гипоталямуса 29-й. Так вот, эти ритмы переопределяют... переоделяются каждые сутки. Наиболее важным фактором является здесь уровень освещения. То есть, когда мы спим, вот для правильной выработки мелатонина, который отвечает за эти циркадные ритмы, биоритмы нашего организма, важно как минимум с 12 до 3-4 часов спать в темном помещении, важный вопрос освещения, и в тишине. Это вот очень важные параметры в темноте и в тишине. От естественного цикла освещенности зависит уровень концентрации специальных фото, обычно на длину светового дня. Помимо ночного сна, еще в некоторых культурах существует физиологически обусловленный кратковременный дневной сон. Я чуть попозже на нем остановлюсь, сиеста называю. Значит, процесс засыпания непосредственно перед сном, то есть еще такой важный момент, очень желательно отходить ко сну в одно и то же время, организм тогда уже, ну это привычка вырабатывается. Вот. Ну и те там манипуляции какие-то вы уже начинаете делать, это уже организм настраивается на сон. В идеале еще и прогулочку устроить там, за какое-то время до сна, да, там хотя бы минут 30. Тоже очень полезно и нормализует э, функцию сна. Значит, непосредственно перед сном процесс засыпания наступает состояние сонливости, снижение активности мозга. Это в норме, естественно. Характеризуется снижением уровня сознания, зевоты, понижением чувствительности сенсорных систем, снижением частоты сердечных сокращений, снижением секреторной деятельности желез, слюных. Сухость возникает слизистая, а мы да, покушали перед сном. Некоторые так вот делают, ну, например, если это вынуждено. От работы с пилотами – тот самый, целый день летали, плотно работали, кушать было некогда. И если мужчина пришел домой в 11-12 ночи, не погушавший, невозможно лечь, да еще целый день голодал. Да? Очень неправильный процесс. То есть вот у них в частности сбой идет биоритмов в связи с полетами, да, ночных полетов очень много у них сбой биоритмов, им же нельзя спать во время полета, да, даже на автопилоте там что там сон, да, то есть сбой конкретный. И плюс вот вопрос питания очень сильно влияет. Так вот, а идет снижение частоты не просто функциональной там со стороны сердечно-сосудистой, но и снижение вот этих процессов со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть пища будет дольше стоит желудки, меньше соков выделится, меньше ферментов, все будет заторможено. Потом вдруг формируются запоры. Да? Откуда? Ну вот один из маленьких факторов. Значит, дальше сжение в глазах может быть и слепание век. И профессор Будзин в лаборатории исследования сна в университете в Аризоне много лет изучал расстройство сна и рекомендует методику быстрого засыпания, основанную на шести этапах. Ну, послушайте, может кому-то пригодится. В годовом отчете по клинической психологии он описал различные психологические подходы, которые были использованы для лечения бессонницы. Подобное лечение еще раньше было названо лечением стимульным контролем. Советы включают в себя ложиться спать. Вот, я проговорила с 12 до 4, это уже на основании биохимического процесса, который в нашем организме происходит. Его рекомендация – тогда ложиться спать, когда хочешь спать. Это первое. Использовать постель только для сна. Не лежать в постели больше 10 минут, если не получается заснуть. Сделать так, чтобы кровать ассоциировалась только с быстрым засыпанием просыпаться утром по будильнику в одно и то же время и не спать днем. То есть вот его рекомендация не спать днем, да, еще вот это один из шести вариантов. Потому что часто бывают, особенно я в самом начале своей трудовой деятельности на участке работала, очень часто сталкивалась с людьми возрастными, у которых жутчайшая бессонница, ну в то время знаний многих не было, которые сейчас уже есть, Конечно, попросту мы помогали, выписывались на вещества, ну, где-то беседа проводилась. Но от родственников часто слышала, что, да и сами вы, наверное, знаете, прикорнул человек днем. То есть там идет звой вот этих биоритмов однозначно, и человек днем, может быть, даже не раз поспал, потому что слабость, спать охота и так далее. А вот нужно все-таки перевести себя на этот ночной момент. Теперь это мы про засыпание. Структура сна. Сон – особое состояние сознания человека и животных, которое включает в себя ряд стадий, закономерно повторяющихся в течение ночи при нормальном суточном графике. Чуть-чуть я вам скажу, может быть, это тоже вам для чего-то будет понятно, интересно. Проявление этих стадий обусловлено активностью различных структур мозга. И здесь такой практический вам сразу совет. Вот желательно, чтобы сон, вот сейчас вы поймете, почему я это говорю. Желательно, чтобы сон, общее количество времени сна делилось примерно, приблизительно на полтора часа. Потому что если вот этого не происходит, тогда мы просыпаемся в другую фазу, стадию сна, и тогда может быть вот нарушен процесс уже потом жизни, ну, регуляторных процессов наших в организме, и потом состояние другое, оно какое-то такое, либо вялое, либо там давление, либо сердцебиение и так далее, особенно если уже есть какие-то заболевания. Значит, структура сна такая. В связано это с разной активностью структур мозга в норме. Значит, У здорового человека сон начинается с первой стадии медленного сна, она длится всего 5-10 минут, потом наступает вторая стадия, которая примерно 20 минут, еще минут 30-45 приходится на период третьей-четвертой стадии, после этого спящий снова возвращается во вторую стадию медленного сна, после которой возникает первый эпизод быстрого сна, который имеет короткую продолжительность около 5 минут. То есть вот Медленный сон, он более долгий, да, и всего, быстрый сон всего минут пять И в итоге получилось, ну так, примерно тут с вилкой идут время, примерно получается вот где-то в среднем полтора часа. Вся эта последовательность называется циклом. Потом эти циклы повторяются в течение ночи, при этом уменьшается доля медленного сна и постепенно нарастает доля быстрого сна. Иногда вот этот быстрый сон, о котором я сказала 5 минут, может достигать часа. Но в среднем при полноценном здоровом сне отмечается вот этих пять полных циклов. То есть 4 стадии медленного сна и одна стадия быстрого. Последовательность смены стадии длительной. И Их длительность удобно представлять в виде гипнограммы, которая наглядно отображает структуру сна пациента. То есть есть исследовательские такие лаборатории, которые это проводят исследования и выявляют там разного сорта нарушения. Значит, медленный сон длится почти полтора часа, и вот короткий, там быстрый сон. И он наступает сразу, этот медленный сон, после засыпания. Первая стадия, значит, уменьшается альфа то, что видно на приборах, и появляются низкоамплитудные и медленные э, тета-ритмы по амплитуде, равные или превышающие альфа -ритм. Поведение какое у человека дремота с полусонными мечтаниями, абсурдными регалюциногенными мыслями, иногда с, гипно, э, с, гипно, ди, с гипнотическими образами с как бы сноподобными галлюцинациями, это в норме, не пугайтесь. Мышечная активность снижается, снижается частота дыхания пульса, замедляется обмен веществ и понижается температура тела. Глаза могут совершать медленные движения. В этой стадии могут интуитивно появляться идеи, способствующие успешному решению той или иной проблемы или иллюзия существования их. На электроэнцефалограмме регистрируются соответствующие волны, не надо вам их запоминать. И могут быть некоторые подергивания со стороны тела. Вторая стадия. Это мы рассматриваем медленный слон. Ну интересно, да, вот как бы в процессе засыпания, вот эти вот даже идеи, это же здорово, чтобы нам это понимать. Во второй стадии медленного сна, это тоже считается неглубокий или легкий сон, дальнейшее снижение тонической мышечной активности, сердечный ритм замедляется, температура тела снижается, и глаза уже неподвижные. Занимает это примерно 45-50% общего времени сна. Первый эпизод, второй стадии, минут 20. Ну, здесь опять же, там определенные волны на электроэнцефалограмме, это я опускаю. Переходим к третьей стадии, медленного сна. Она длительная, процентов 50. И четвертая стадия медленного сна, это уже глубокий сон. В этой четвертой стадии... Самый медленный вот, показатель на электроэнцефалограмме, то есть медленное движение функционеровного головного мозга. В это время, в стадию четвертую, человека разбудить очень сложно. Возникает 80% сновидений, и именно на этой стадии возможны приступы лунатизма, ночные ужасы, разговоры во сне. И И когда просто возьму, намеренно встану, ну кажется, что вдруг я еще не сплю, а это сон. Не нужно в этот момент вставать, потому что тогда мы выходим вот из этих фаз сна и происходят некие нарушения. То есть лучше продолжать вот быть, находиться в горизонтальном, по крайней мере, положении и продолжать э, спать. Быстрый сон. Э, быстрый сон. Э, Здесь уже движение глаз, здесь вот он быстроволновой на электроэнцефалограмме, стадия быстрых движений глаз наоборот здесь присутствует. Это пятая стадия сна, если медленного сна 4 да, и она была открыта в 1953 году ученым Клейтманом и его аспирантом Осиринским. Быстрый сон следует замедленным и длится вот 5-10-15 минут. На преследовании что наблюдается? быстрое колебания электрической активности, близкие по значению к бета-волнам. В этот период электрическая активность мозга сходна с состоянием бодрствования. Вместе с тем, и это парадоксально, в этой стадии человек находится в полной неподвижности вследствие резкого падения мышечного тонуса. Но глазные яблоки часто и периодически совершают быстрое движение под сомкнутыми веками. Существует отчетливая связь а, здесь вот со сновидениями. Если в это время спящего разбудить, то в 90% случаев можно услышать рассказ о ярком сновидении. Викитатика, которая происходит во время быстрого сна, здесь может быть усиление секреции гормонов надпочечников, усиление мозгового кровотока, изменение частоты сердечных сокращений, даже формы аритмии, подъема и падения артериального давления. И вот тоже, видимо, большую роль играет, в какой фазе сна утром человек просыпается. И даже изменения паттернов дыхания здесь бывают, определяются часто. Значит, Какова анатомия сна? Смотрите, вот здесь тоже интересно. В мозге есть скопление нейронов, возбуждение которых вызывает развитие сна. И получается, есть три вида структуры. Но я не буду вам обозначать, может быть, анатомические структуры. Но важные для нас это как раз структура, которая обеспечивает развитие медленного сна. И как раз здесь гипоталямус. Передние отделы гипотолямуса. Кроме этого, неспецифические ядра талямуса и ядра шва, которые содержат тормозной медиатор сиротами. То есть, наше серотониновое колье, оно тоже способствует формированию нормальных фаз сна. Поэтому применять серотониновое колье тоже полезно тем лицам, у которых есть вот эти сбойные ситуации по сну. Значит, центры быстрого сна. Значит, здесь продолговатый уже мозг. Здесь мы виаргонами можем только воздействовать. Это виаргон номер два. Ядра продолговатого мозга, средний мозг и ретикулярная формация. Только виаргун номер два. И еще центры, регулирующие цикл сна есть. Это отдельные участки коры больших полушарий. Но, конечно, здесь тоже только в наших руках виаргун номер два. Это вот, согласно анатомии, а есть еще функции сна. Я уже практически заканчиваю. Здесь тоже интересно. Смотрите, ну, вроде мы это все знаем, но я проговорю все равно. С одной стороны, сон обеспечивает отдых организма. С другой стороны, сон способствует переработке и хранению информации. То, что мы накопили за день, происходит ночью во сне переработка и хранение информации. А помните, о памяти я вам рассказывала, есть такая структура, опять же, в Талямусе называется гиппокамп. И там структура памяти и к сожалению этот момент не всегда адекватно мы воспринимаем поскольку выработанная вот эта память мешает выскакивать из каких-то ненужных нам симптомов особенно если мы с анализом не дружим потому что уже симптомов нет а вот эта память которая сформировалась в этой структуре, она нам мешает и кажется, что все еще мы прозябаем, так сказать, в каких-то симптомах, поэтому нужно в принципе, если вы научитесь вот, анализируя свое состояние организма изначально или там постепенно формировать позитивное восприятие себя, то вам будет легче с этим процессом памяти справляться. Ну, это вопросы решения, волевые эти вещи. Значит, сон облегчает закрепление изученного материала, быстрый сон реализует бессознательные модели ожидаемых событий. То есть видите, как интересно, в медленном сне одно, в быстром другое. Модели ожидаемых событий формируются в быстром сне. Следующая функция ⁇ сон это приспособление организма к изменению освещенности день-ночь. Представляете, когда за полярным кругом я жена, у нас был круглосуточный день, в полярный день, и приходилось спать. Ну, я тогда гораздо моложе была, я спала, конечно, без проблем, даже без маски на глазах. Но, тем не менее, важно было, все равно не было тогда вот этих знаний, что важно, шторы, по крайней мере, чтобы были классные, да, если уж без повязки, важна темнота для правильного, правильной жизнедеятельности структур мозга. Ну вот, может быть, вы другим скажете, это будет очень полезно. И следующая завершающая функция сна – это восстановление иммунитета идет в это время путем активации Т-лимфоцитов, борющихся с простудными и вирусными заболеваниями. То есть вот насколько важен сон. И если человек болен, то вот он спит, спит и спит. А получается, это физиологическое состояние организма для выработки Т-лимфоцитов. Есть висцеральная теория сна, которая утверждает, что во сне центральная нервная система занимается анализом и регулировкой работы внутренних органов. Висцеральное это состояние внутренних органов как раз. Необходимая продолжительность сна, чуть-чуть остановлюсь. Значит, средняя продолжительность сна человека обычно зависит от многочисленных факторов начиная от возраста, пола, образа жизни, питания, степени усталости, до внешних факторов. Это общий уровень шума, местонахождения и прочее. В общем случае, при нарушении сна, его длительность может составлять от нескольких секунд до нескольких суток. Также бывают случаи, что взрослому человеку требуется 12 часов, чтобы выспаться с запасом сил, или восстановиться после тяжелой работы и бессонных ночей. Длительность же сна меньше 5 часов. Это уже фактор гипосомния называется. Или нарушение физиологической структуры сна, вот о чем я о стадиях вам говорила, считаются факторами риска бессонницы. То есть был у меня однажды вопрос, где-то я на выезде была, кажется, в Екатеринбурге. Молодая женщина довольно подошла ко мне с вопросом, что делать со сном. И задача ее была активно высыпаться в короткий промежуток времени. Она озвучила возраст молодой, до 40, по-моему, как мне показалось. Я, по-моему, может спросила, сейчас не помню. Три часа человек всего спит. Вот такой загруз себе сделать в таком молодом возрасте. А ресурсов-то у нас больше, чем оно дано, не будет. Конечно, гипоталямус замечательный, серотониновое колея, Я все это проговорила. Но вот я вам еще говорю, спать меньше пяти часов. А опять же, вот смотрите, для летного состава у нас было 7-8 часов. Норма была, вот чтобы они качественно осуществляли свою летную деятельность. И наша задача была также сохранить их долголетие и летная и по жизни. Задача-то была, чем выполнять тогда было нечем, к сожалению, не было в руках флоревитов, и кто бы их еще разрешил применять да, в медицине. Но тем не менее, понимаете, да, то есть с одной стороны, это факторы риска бессонницы меньше пяти часов. Но с другой стороны это очень большая проблема в будущем. То есть пока ресурса организма хватит, насколько хватит, потом будет жуткий провал и сбой состояния организма. Выползет все разом. Ну, чаще всего это начинается, когда эндокринная система свой ресурс теряет уже, ну, снижается, не теряет, а снижается физиологически, это после 40 лет где-то начинается, ну, после 50, то есть тут у кого какой запас прочности, будем так говорить, Понимаете? потом все разом, получается обвал. При нормальных-то более-менее ситуациях, тут и стресс стрессы, все-все-все, если насобирать минусовое, да, то в период перестройки после 50 климактерических периодов, хоть у мужчин, хоть у женщин, начин, вот выпячиваются эти все болезни. Это при таком вот обычном ритме жизни, а если еще и не высыпать, то очень серьезная ситуация. И смотрите, лишение сна является очень тяжелым испытанием. В течение нескольких дней сознание человека теряет ясность, если без сна. Он испытывает непреодолимое желание уснуть, периодически проваливается, Пограничное состояние со спутанным сознанием. Этот способ психологического давления используется при допросах и рассматривается как изощренная пытка не спать. Вот что без воды, да, человек около, определили 40-42 дня может прожить, а вот без сна это несколько буквально дней, и уже головной мозг выходит из правильного состояния функционирования. А головной мозг это наш компьютер, это функция всех остальных и дет органов. Конечно, ресурсная, я говорю еще раз, часть вот у каждого человека, она изначально разная, да, кто-то рождается относительно слабым, а, ну, возможно, в период там подростковый часто вот от а, мужчин я слышу, и там юноши начинают активно заниматься спортом уже сознательно, и восстановительные процессы по иммунитету а, идут, вот, а ну, вот, у кого-то ресурсная база очень хорошая, тогда ну, как бы это все человек может пережить, если это коротким периодом. Но в систему, пожалуйста, это не берите. Даже при наличии наших замечательных лоэвидов, о которых я вам проговорила, которые возможно применять для коррекции сна. Ну и здесь как бы оно уже вытекает из того... Теоретического вот уже нашего понимания, что гипотолянус важен, э, нервная система важна, э, структуры мы проговорили, и кора головного мозга, и продолговатый мозг. Вот. Здесь мы коррекцию проводим виаргоном 2, можно с 2 вместе в паре, даже лучше. И не забывайте серотониновая кальдия. Но также применяйте вот все остальные моменты, о которых я проговорила, повторюсь. Значит, возможно, прогулка вечером, свежий воздух, либо хотя бы проветривание комнаты, где вы обычно спите в спальне. Позитивные, мы с вами в раз напоминали мысли, когда уходите в сон, чтобы во сне не кошмары снились, а вот замечательные идеи для плодотворной вашей жизнедеятельности. Да? Дальше не кушать на ночь, и, наверное, вы слышите и в программах здоровья, да, неоднократно это упоминается. Я, правда, не прилипаю к этим программам, но, тем не менее, как-то вот один раз попало. Часа за 4 до сна желательно уже прием пищи прекратить. Дальше идет, если уж совсем нетерпимо, водичка. Я вам говорила, что очень полезна минеральная водичка. Она будет способствовать также э, хорошей работе освобождения э, желчного пузыря, печени от застоявшейся желчи и так далее. То есть можно вот там полстаканчика. То есть ну, любые, ну, ну конечно, если вы уж прям совсем не втерпёж, вы покушаете, выпить там кефир или яблоко, скушаете. Не возбраняется, но постепенно лучше вот эти процессы отрегулировать. И это будет вам только на пользу, потому что вода, сон, правильное питание, мышление – это все у нас с вами важно. Спасибо вам большое. Я могу еще показать к сегодняшней теме, вот под микроскопом в завершении нервная ткань выглядит вот таким образом. Это под микроскопом, да? У Михаила наверное, видели такие снимки, слайды. Здесь схематичное изображение нерва. Значит, двигательный нейрон обязательно есть. И есть нейрон обратной связи, ну, то есть один, по одному нейрону идет поток энергии от э, центральной нервной системы, от спинного мозга и от, к органу, да, и от органа обратно, по этому же нерву э, по другой только структуре идет обратный сигнал в нервную систему. Так, это очень все сложно, очень все быстро протекает. И, конечно же, нервную систему нужно. Нам обязательно ей помогать нашими биоргонами с какой-то эпизодичностью. При каких-то серьезных заболеваниях будь то гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, или что-то связано с нервной тканью, может быть, там, месяца по два, как минимум полгода проводите поначалу, а дальше уже посмотрите, как ваше состояние. Значит, ну вот схематично еще таким образом выглядит нерв, и здесь мы видим, что нейрон, вот более такое округлое образование, есть отростки, короткий – это дендрит, вот э, после клеточки такой голубенькой или вот там от, от голубого поля идут короткие это дендриты и длинный такой это акцион вот э, это таким образом представлена нервная ткань ну и схематично пожалуй вот еще таким образом вы можете тоже видеть наши нервные клетки и вот э, еще напомню тоже у нас такой был вебинар интересный по мышлению то есть процессы нашего мышления формируются в головном мозге и связаны вот с такой вот, смотрите, какая бурная жизнедеятельность у нас идет в головном мозге, сколько этих клеток и сколько отростков, которые взаимодействуют друг с другом. Так вот, когда формируются какие-то негативные мысли, то в, определенном, в определенной структуре мозга, я видела это на слайдах профессора, которая занималась головным мозгом, практической своей деятельности, и она показывала, там прям черные пятна, вот там, где формируется эта негативная наша мысль. Я сначала несколько перепугалась, думаю, надо же, здесь какие-то уже онкологические процессы, а она говорит, что это на клеточном уровне, вот это формирование идет из-за негативных мыслей. То есть там никакой онкологии не было в головном мозге. Ну, конечно, это на микроуровне. Но это же препятствует прохождению нервного импульса, понимаете, вот чтобы в позитив-позитив позитив есть. Вот, жить в позитиве. Поэтому это очень важный момент для сохранения нашей нервной системы, жить в позитиве. Это, верю и соглашаюсь, не так просто, но наша задача учиться, чтобы быть здоровыми. Жить в позитиве. Так, новички, что непонятно, пожалуйста, спросите. А я сейчас давайте перейду к вопросам, которые вы уже написали. Так, что у нас по времени еще немножко есть. Значит, 54 года у партнера, при капании в нос возникают сильные боли в голове. А Что капаем-то в нос? Она говорит, что даже в холодный пот бросает, пьет первый, 28, 2, 22. По поводу чего? Пишется дальше. Проблемы с позвоночником. Головные боли, бессонница не может расслабиться во время сна. Как раз по теме вопрос, что ей посоветовать. за Заранее благодарю. Ну, первое это убрать просто капание в нос. Если человеку вот такое идет восприятие резкое и быстрое, потому что, смотрите, в носу много, так же как и во рту, под языком, много нервных окончаний, которые непосредственно и сразу связаны в быстром варианте с головным мозгом. Вот. И если изначально какие-то головные боли у человека и бессонница, и, там, и проблемы с позвоночником не написали, в чем они заключаются, но первое – это просто убрать капанье в нос. 2,22 посоветуйте принимать в акваформуле. Допустим, капель по 10 на миллилитров 400, например, да, или капель 7 миллилитров на 300 на день. То есть уменьшите количество. И 28 непонятно по какой причине тоже идут. 28-й, он идет у нас как противовоспалительный, вот вы сейчас даже если дополните, может быть я свяжусь с вашим вопросом, но попробую, вот по имени вас постараюсь запомнить, То есть в связи с чем 28-й, может быть его временно приостановить, оставить только 1-й, 2-й и 22 в вашей ситуации. Вот. Все будет хорошо, пусть человек не пугается, потому что восстановительный процесс идет. Есть люди более чувствительные, они себя просто более понимают, как-то и чувствуют. А есть люди менее чувствительные, это нормально и хорошо. Вот. Но чтобы изменить ситуацию, вот таким образом попробуйте, переведите на внутренний прием, может быть, 28-й пока не нужен временно. Но с какой-то целью уже человек тоже его принимает. Так, другой вопрос, так, я бы еще в предыдущем вопросе добавила 17 -й. к первому добавила бы 18 й сосудистый наш, потому что, возможно, там причины-то головных боли не выяснены, да, а причин их около 200, их так быстро ты еще и не догадаешься и не поймешь даже при обследовании. Вот. Поэтому здесь, конечно, вот переведите на общий прием в рот и добавьте хотя бы семнадцатый для начала. Очень хорошо было бы добавить пятый печень, потому что есть какая-то интоксикация. И еще из психологической причина, как один из вариантов. Головные боли – это неприятие чего-то. Рассмотрите или кого-то. Рассмотрите свои жизненные процессы. В какой момент возникают головные боли – что происходило в это время? И вообще изначально из-за чего, из чего они появились, ваши головные боли? К сожалению, люди не хотят над этим задумываться, потому что это бывает больно, эмоционально больно. Но от этого нужно очищаться. И когда вы сможете избавиться от этих негативных эмоций, которые провоцируют кто-то или что-то, обстоятельство какой-то в вашей жизни, даже может быть чувство вины себя, вы тогда освободитесь от этих головных болей в том числе. Добрый день, 69 лет, год с горевитами, решено много проблем. Очень хорошо, если бы вы написали каких с подтверждением ваших ситуаций, результатами обследования. Было бы шикарно. Осталось. Есть сгустки и слизи. При кашле или там при отплевывании зуд, зуд половых губ. А последний месяц – боль в ягодицах и бедрах. Больно сидеть и ходить. Тем не менее, вот иногда вы напишите только диагноз и там рассматривая что-то как. А в вашей ситуации изначально, с чем вы начали справляться и какое состояние было здоровья, не то, что замечательно, что вы многое решили, но хотя бы сказ... написали, что-то перенесли, может какая-то травма, психотравма, какое-то острое состояние. То тоже было бы понятнее и легче рекомендовать и советовать. значит Можно полоткание горла вам добавить и какие-то делать примочки, там, где зуд. Примочки можете делать с первым. 21 как минимум с 1 21 дальше полоскание горла и в полоскание в раствор допустим солевой вы можете добавлять также виаргон номер 1 капель 5 на 100 миллилитров и допустим пол чайной ложки соли это делать нужно ежедневно хотя бы там, раза 3 2 в день ну, хотя бы раз в день вечером. То есть, там уже определите сами по количеству и так далее ваших густков. Вот. А по поводу боли в ягодицах и бедрах, насколько вы сидите много в течение дня. Потому что, когда мы сидим, мы пережимаем и нервы, и сосуды. И от этого может возникать боль. А из виаргонов это первый, двадцать первый и второй как минимум, вот. но можно 26-й добавить. Наверное, вы это все пропивали, просто вы еще продолжите прием этих Виаргонов. И, соответственно, допустим, вы посидели 30 минут, встаньте, вы приседаете, походите по, ко по комнате или по кабинету, где вы работаете. Это же реально и возможно. Некоторые, знаете, как специально для того, чтобы не засиживаться, но вот я с вами, например, полтора часа засиживаюсь, когда на вебинаре, да, это много. Понимаете? А люди сидят, не вставая там, на работе несколько часов. А я говорю, что слышала такие примеры, прям замечательный человек, ну, работая с какими-то бумагами на работе, специально мусорное ведро ставит, чтобы выбросить что-то ненужное, подальше, чтобы встать и пройтись. То есть гимнастические упражнения никто отменял. Даже если вы не встаете, вам некогда. Сделайте движение, наклоны, то есть сердечно сосудистая чтобы система работала активнее и нервная в том числе. Так, подсказать следующий вопрос про аллергический ринит. Вы можете, значит, всю программу очистки, то, что я сегодня на вебинаре повторяла, и на каждом вебинаре ставлю слайд. И есть эта программа очистки, я показывала в нашей методичке, по применению, по, вернее, рекомендации по применению продукции. Актуальна она вся, но конкретно по вашему вопросу, местно можете закапывать виаргон первый, чередуя с четвертым виаргоном в нос. Вот, очень желательно внутрь само собой, 1 с 21, 4, то есть в нос вы капаете, ну там по капле же вы капните по 2, а в течение дня вы 10-15 капель прокапаете. <coughs> Точно так же виаргон желателен 5, это печени, так, и... Возможно все-таки Виаргон 9, поскольку здесь взаимодействие носа с бронхолюбочной системой очень быстрое. Вот. И программа очистки она актуальна в вашей ситуации. Серотониновое колье в том числе. Это серьезный процесс аллергического ринита. Вот У меня еще большой вопрос с полипозом носа, тоже как разобраться и аденоиды, чтобы не доводить до операции. Но тоже это длительные процессы, как уже ткань вот, соединительная запущена в измененном состоянии. То есть длительно нужно применять Виаргон первый. Следующий вопрос. 55 лет, год назад, появилось новообразование в носоглотке в недоступном месте. Увеличились лимфоузлы 63 на 76 мм. Щитовидка в норме. В организме большое количество цитомегаловируса эпштейн Разрушение ДНК. Ну, вирусы любые действуют на ядро наших клеток. Да? <смех> Ничего нового я не придумаю как программа по онкологии. Это 1-21, 5-19, 3-й, 16 костного мозга, 30-й и я думаю что в вашей ситуации будет хорошо бы и 2 22 даже если двоечку вначале начале опустите до 22 можете добавить к 1 21 19 по грибам герпесу а 22 по вирусам вот следили практически можно применить, но аккуратно. То есть, может быть, какие-то интервалы будете делать. Доктора, все, что вам советуют онкологи, тоже очень желательно делать. Не отрицайте рекомендации ваших докторов лечащих. Следующий вопрос. Мальчик 2,5 года, ювенильный хронический артрит, суставная форма, полиартикулярный Полиартикулярный вариант, серонегативный по ревматоидному фактору, активность первой степени, рентгенологически первая стадия, так, с нарушением функции второй стадии получили после плавановой прививки корь-краснуха паратит. Это ужасно. С прививками вообще, конечно, это все жуткое дело. У меня у внука ни одной прививки. Слава тебе, Господи, уже в этом году 8 лет пока без вопросов аллергических по крайней мере можно ли помочь ну если вы мою почту не знаете я могу написать конечно напишите на почту сейчас напомню почту секундочку Значит, виаргона хрящевой ткани пока нет, поэтому виаргон первый, с 21 идет и хрящевая ткань костная. Вот, по костной есть 26 значит, будет примерно такой комплекс 1 21 Я бы все равно, хоть и серонегативный по РФ, вы пишете... Ну хорошо, пусть будет не четвертый, а третий, да? Значит, первый, двадцать первый, третий, ти, Виаргун Тимуса. Дальше, двадцать шестой, пятый. Вот это как минимум вы могли бы начать. А дальше будем смотреть и то, что вы хотите дополнить. Может быть, я еще что-то вам порекомендую как минимум вот, вот такое пока начать можете можете также разделить и можете начать с 1 -го, 21 -го, 3 -го, потом добавить и 26 -ое, 5 -ое, но потом это когда через пару тройку недель допустим дальше следующий вопрос женщина 62 года во всех анализах кишечная палочка Ну, проявление не написали, что беспокоит человека, как бы, миоарбонами. Ну, ну, можно, я могу вам сказать, 1-21-28-5-6-15, как минимум, вы можете начать. Значит, 28-й с антибактериальным действием пойдет. вот После примерно месяца вы можете все это продолжить, либо частично, может быть, уберете... Может быть, да, не знаю. Все, все бы я продолжила и дополнила, допустим, к пятому или к первому, 24-й. Вот примерно так. Следующий вопрос. У родственника болезнь Бехтерева. Значит, еще раз попрошу вас. Сегодня уже к аудитории в офисе обращалась. Я очень вас, вас прошу. Быть более щадящими, что ли, к своему времени, к моему в том числе. Часто задаете вопросы, и не только к моему, я думаю, что к другим лекторам на вебинарах тоже. Я просто с этим столкнулась, когда вы пишете в письмах, задавая вопросы, от большой жажды помочь всему миру, значит рекомендации получаете, а дальше пишете, а он отказался принимать виаргонию. Значит, вы уж, пожалуйста, сначала проведите беседу, что есть вот такие вещества замечать, действуют. Принимать. Когда вы получаете ответ ⁇ да ⁇ тогда вперед. И, конечно же, нет вопросов, я отвечаю на все, я-то на все отвечаю, но когда очень печально, потому что пропускаешь через свои мозги, пропускаешь через свои эмоции, боль человека, пишешь рекомендации, потом, вот я ну, не раз уже сталкивалась, потом человек, некоторые не пишут ничего вообще потом, да, просто не пишут, а некоторые пишут, а он отказался, печально просто, и время жалко то же самое. Поэтому, пожалуйста, вот в данной ситуации я дочитаю вопросы, я просто вот вспомнила, шпектрива болеет примерно три года. Что можно посоветовать? И вот я еще раз вам говорю, прежде чем советовать, вы объясните, что такое флоревиты. Для этого наши вебинары, и я очень акцент большой провожу, как они работают, что они без, безопасны и так далее, и так далее. Но даже несмотря на эту информацию, многие отказываются, воля-то за каждым остается многие только приверженники лекарственной терапии я даже по телефону консультировала одну маму которая очень хотела сильно помочь своему сыну а он отказался принимать крови и ну так же самое вот пропущен человек через себя а дальше то есть пожалуйста да мы, мы с вами услышали я думаю друг друга По болезни Бехтерева с биорегуляторами помогать то же самое можно и нужно. И начинаем с программы очистки. Вот. С чего можно начать? Потому что нет денег купить сразу много препаратов. Начните с 1.21, потому что я сегодня вам говорила, что виаргон 1 это и костная, и хрящевая ткань, и ткань. Кровь и лимфа, и, вот, пожалуйста, и соединительная ткань. С 1-21 начните, потом добавите 26 и очень важно 5. -й. Но поскольку это все равно аутоиммунное заболевание, то здесь важны виаргон 4. Можете сразу 1-21-4. Вот, потом вы добавите через какое-то время, через месяц, например, 25-й виаргон морозника. И, в принципе, антипаразитарная нужна вся. Ну как обойтись 2 и 22-го? Вот я вам сколько наговорила. Я не могу не сказать относительно полный объем для начала, потому что программу можно и расширять. Ну вот хотя бы 1-й, 21-й, 4-й начните, может быть сразу сможете 26-й. 26 буквально по одной-две капли раз пять в день, поскольку касается этой костной, и крещевой ткани. Разрушение идет костной ткани. А поскольку 26-м мы коснемся и ростка стволовых клеток, да, то это, конечно же, очень важно. Прием должен быть длительный. Следующий вопрос. Что капать во время химиотерапии? Ну, я думаю, что химиотерапия проводится при онкологическом процессе, а по онкологической программе я уже сегодня ответ давала. Вот только что недавно. Я думаю, что если вы назад немножечко прослушаете и проведете, то вы поймете. Про химиотерапии то же самое. И вычленяйте, какой орган поврежден, где онкология. Это обязательно система или орган должен быть также введен в оказание помощи. Так, следующий вопрос. Еще минут 10 мы с вами занимаемся. Есть люди, да? Спасибо. А маме 50 лет. Полгода назад был перелом ключицы. Кость рослась, но до сих пор испытывает боли. Не может работать этой рукой. Виаргун 1, 21, 26. Пробуйте, и можно делать, пробовать облигации, когда, допустим, там, вечернее время, и с 1-21, и можно отдельно 26-21, то есть чередуйте день так, день так, делать примочки на, этот, на это место перелома. Но там, возможно, из-за повреждения, либо связ... ну, и с помощь будет однозначно вот, однозначно. И можете а, использовать еще а, на область шеи. То есть иннервация идет. А, и я не проговорила, если Виаргон 2.22 тоже обязательно. На область шеи можно уже не примочки, а апликатор Кузнецова. Ну, как минимум. Программа очистки актуальна всегда. Следующий вопрос. Полипы 64 года женщина в желчном пузыре. Ко мне нет. Виаргон 1-21, можно 5-й с 19 как минимум еще добавьте 3-й и примерно через месяц добавите 7-й. Виаргон желчи. Примерно вот таким образом пойдите. Потому что полипа это обязательно есть нарушение со стороны иммунитета и аж 4 стадия из 6 Ой, вот вопрос по поводу, какую платформу используют для семинара. Понятия не имею. У нас работают компьютерщики. Это в техподдержку, пожалуйста, вопрос адресую. Понятия не имею. Это отдел техподдержки. Так, лунатик и как ей помочь. Опять же, по сегодняшней теме. Значит, Виаргон 1-21, 29, 2, 22. И все, что мы сегодня проговорили. Вам вебинар сегодня прям для помощи. А дальше нам расскажете, через какое время все будет потихонечку восстанавливаться. Все, что рекомендуют доктора, неврологи или там психологи, с кем вы занимаетесь, обязательно. Примените. Так, ну наверное, вопросы закончились. Тут что-то уже ваша переписка. Проблемы были со звуком. Извините, я ничего сегодня не предпринимала. Так, завершающий давайте вопрос. Вдруг я не успею сегодня. 30 лет сыну занимается спортом, лыжи, легкая атлетика. Постоянно участвует в марафонах. Какие флоревиты посоветуете? Вы знаете, как минимум, 1, 21, 5, нагрузка на печень большая, 10, это сердце, как минимум. с Молодец, какой вопрос задала мама. И флорадар. Два раза по посезонно, весна, осень, флорадар. Сейчас идет как раз акция на флорадар. Это питание, подпитка клеток, подпитка ферментами организма. Тут такие мощные нагрузки, если марафоны. Я думаю, вы меня услышали. Можно по другим органам тоже идти, но я назвала самое главное. Чтобы в дальнейшем предотвратить осложнение инфаркта и инсульта. Потому что перегрузка идет этих систем. Но не могу удержаться, еще один вопрос. Сестре 75 лет, не можем поднять давление. Давление падает до 70. Пьет виафтан, 7, виафтаны 7 месяцев. Виафтаны по глазам. Но написали пьет, может ошиблись. Болезни артроз забедренных суставов, аллергия, астма. Ей сказали, что все виафтаны направлены на снижение давления. Ничего подобного. Виафтаны по глазам мы применяем. Здесь вообще ошибка. Виаргоны, сердечно-сосудистые в частности системы, 10-17, и вообще флуоревиты, в общем, они способствуют нормализации функции ткани но никак не стимуляции, не уменьшения функции. Чувствуете разницу в этом, да? Поэтому здесь, в этом возрасте, в 75 лет, нужно посмотреть состояние явной эндокринной системы, возможно, добавить 12-й, 30 -й надпочечники щитовидная железа, а возможно, и 29 как минимум, вот. И, возможно, вы получите результат. Но вы не пьете, не пишете 7 месяцев, что она принимает. Поэтому я коррекцию провести как бы грамотно не очень могу в вашей ситуации. Так, не могу вас еще оставить здесь по поводу онкологии, а адренокартикальный рак. Мы по онкологии сегодня говорили, вернитесь к этому вопросу, ничего нового не скажу. Вот. и не по теме вопрос... Так, не по теме. Значит, если он не провел активность, получит ли вот, эти, вот эту скидку? Вы знаете, я прям сейчас уточню, чтобы уже девочки мне еще более секундочку грамотно сказали. Сейчас уточню. Я уточнила, все получите, если не было активности, и партнер в данной ситуации активный здесь у нас, и администратор сказали, что будет, да, это поощрение. Будет. Радуйтесь. Так, вопрос по зрению в 30 лет минус 0,75. Вы можете начать 3 и 5 виафтаны в глаза. Очень хорошо, если добавите виаргоны на молодом возрасте, хотя бы месяца два, первый, 21 и 5. Тоже будет замечательно. Можно 17 к 1 и 21 сосудистый. Так, мои милые, вопросов еще много. Меня ждут здесь в офисе уже. 57 лет узлы на щитовидке. Гипофункция, лишний вес ожирения. Значит, вы слышали меня, да, что начинаем с программы очистки. И в этой ситуации вы можете сразу добавлять или чуть позже через месяцок 29, 12, 27. Обязательно в программе очищения восьмой. Обязательно флородар очень актуален. Вот для всех ваших вопросов флородар прямо возвращаться не буду по вопросам, но флородар важен каждому, потому что запуск идет ферментных систем с помощью флородара. Там просто около 400 мы говорим ферментов в этом сублимате, набор витаминов и минералов. Поэтому хлорофил есть, то есть там и дезинтоксикация с помощью его. и лучше всего, если вы пробьете хотя бы три месяца, потому что ну, как бы физически вы можете не почувствовать, Хотя практически все говорят, что активность улучшилась и так далее. Но если вы принимаете сразу с флоревитами, вы можете не выделить действие флорадара. Но поскольку учеными это все отмечено в его составе, то я говорю, что это очень полезно. Особенно сейчас весна. Весной-осенью хотя бы месяца по три пропивайте флорадар. И спортсменам это полезно, и не спортсменам. Тем более полезно. В вашей ситуации то же самое, это будет полезно. Виаргон 2 можно только пить или обязательно надо капать в нос? Я же проговорила по вопросу сегодня, по головной боли, что Виаргон 2 можно и пить. Отдельно в программу вы включили или с 22-м вы можете его только пить. Следующий вопрос. Болезни Паркинсона. три месяца чуть больше принимал человек, 1 21 -й. 22-29, а программу очистки, кто запустит. А потом антипаразитарную программу. Три месяца это ни о чем. Очень серьезное повреждение нервной ткани при Паркинсона, ткани головного мозга и так далее. То есть 2.22 год-полтора нужно будет принимать вместе с первым, понимаете? чтобы получить результат. Может быть, через полгода будет в вашей ситуации результат. Но вам обязательно нужно добавить программу очистки, о которой сегодня я говорю уже не раз. Ура! Вопросы исчерпаны. Спасибо вам огромное. Я удаляюсь, а мне еще хотя бы три минутки хочется перерывчик сделать для своих связок. Спасибо вам огромное, что вы сегодня, несмотря на субботу, участвовали в вебинаре со мной. Всего вам доброго. Хорошего настроения, весеннего и изменения себя. Будем двигаться дальше. Перетаскиваем себя намеренно в позитив, несмотря ни на что. Значит, меняем что? Меняем свою реакцию на негатив. Прекращаем брюжать и жаловаться на превратности судьбы и болезни в том числе. Болезням говорим «нет» и не видя еще в реальном мире изменения, говорим, что они уже по факту существуют. Понимаете, мы меняем наше восприятие. Болезни говорим «нет». И мы болезни говорим дело делают». Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.